Я тут же, а не, он в этот И все, блядь, понимаешь, в этот раз справится. Понимаешь, вот там даже очканав-то едет, он, блядь, как будто не вкуривает, понимаешь? Они реально вот почепляли, давали. Что такое, что это? Понимаешь, это уже, блядь, тварь, да? И у него нога-то нервная. Куда? Вот куда? Морда нахуй. Вообще прям миллиметр, блин, прошли. Да. Вот, блядь, блядь, тут никакого адреналина у нас не хватит на всю эту тему. Вот. Правила, ты, ты а справа, Я по главной еду дороге, а ты встраиваешься в полосу мою Поехали справа, ех Вот понимаешь себя, каким правилам руководствовать? Я не знаю это Я еду по волосе, бля, своей, что мне, бля, делать? Помеха справа, это он, блядь, я понимаю, на перекрестке помеха справа, ты пропускаешь. Чего? Я очень опаздываю, у меня жена на работу опаздывает. Я еду по своей полосе, почему ты справа устраиваешься? Ну вот сюда давай повернем. Что постоянно сказал? Ты тормозишь поток своим движением а, ебиси, я торможу поток, блять, а не он Похуительный <музыка> Держи ты, не давай сюда вообще прижиматься, держись правее, блять Все все пустили, блядь. Ну, О, тебя пустили. Да не хочу, я, блядь, чтобы они здесь ездили. Нет. Сейчас зеркалами мы пройдем. Сейчас ты его сейчас то Ну а что? А как вы предлагаете ездить? Ну как вы? Вы нарушаете, что ж? А? А что вы делаете? Там можно ехать? Да, ну, а вы откуда поехали? То у меня на видеорегистраторе есть, где вы откуда вы взялись Какая полоса разгона? Не полоса не разгона, не уступайте место тогда тем, кто... А? Я тебя учить буду, да. да Да? ну хочешь, давай ДТП устроим Давай подождем ГАИ Выплатим по осагам мне, давай Я Ну и находись, не лезь <соц> сюда что ты меня выдавливаешь-то, блядь? делаешь блять ну понятно еще да чего ну ну чего прови ко мне в машину сядь для чего управление гай пушкина вот ну того... давай по подожди подожди уважаемый Не хочу я слышишь не ты? Ч ты что ты мне угрожаешь что ли? Я не понял. А я тебе угрожаю. Да. Я тебе не а Куда ты меня приглашаешь? Отойти вот за здание. Зачем? Зачем? Я внимательно тебя слушаю. Зачем? давай поговорим. Ну, давай поговорим. Да давай поговорим! Пидор, блядь! Да пускай подъедет, давай, давай, всех сюда зови. Давай. Да раз, блядь.